You can't do, you can't do this. You can't do. Да, я 재미 какой hurting them та апр как не к What do you Я тебе кое-какие... Я тебе А. Нет. Ю sweety speed all when suits are wet <laughs> uh huh. Uh -huh. Oh. <laughs> » «Нет, нет». «Д taps Jung», «Ным spearемый, наделый д avez- 골чан надо». «Н только идти так твой мушательный поддакон», «М examiningøйс». «Намич, консольный см Billie at these butterflies. Мужчина из-за з gucken, может быть, kommer не поддакон. But Derek you. А, oh, Не, не, лев. Нет, да. oh. не Все.